Встреча с генконсулом Республики Узбекистан. Как вы знаете, очень много реформ сейчас в Узбекистане положительно во всех сферах деятельности. 20 лет кафедры государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Александр Фирсов. 17 октября в режиме видеоконференц-связи состоялось подписание дополнительного протокола к меморандуму о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и университетом Анкары. Подписи под документом поставили ректор Казанского университета Ленар Сафин и ректор университета Анкары Неждет Юнивар. Дополнительный протокол подразумевает развитие сотрудничества и укрепление связей между вузами, а также определяет условия использования образовательной платформы «Студерус», разработанной в КФУ для изучения русского языка как иностранного. Ректор Казанского университета отметил, что подписание протокола – серьезный шаг в развитии сотрудничества между двумя вузами с момента заключения меморандума о взаимопонимании в 2019 году. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» с использованием российского мессенджера «ВК-мессенджер». Значит ли это, что WhatsApp и другим любимым приложениям пришел конец?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 В Казанском федеральном университете прошла встреча иностранных студентов Института психологии и образования с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насреевым. Подробнее смотрите в сюжете. 14 октября иностранным студентам Казанского федерального университета представилась возможность лично встретиться с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым и задать ему все наболевшие и интересующие их вопросы. Генконсул выразил благодарность ВУЗу за содействие, а после рассказал студентам об истории и работе консульства. У нас очень хорошие, теплые отношения с университетом. Сейчас мы проводим э, встречи с нашими студентами и первокурсниками, и теми, которые... Заканчивают, и э, цель нашей встречи э, заключается в том, что э, информирует наших граждан о происходящих изменениях в широкомасштабных реформах республики Узбекистан. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Студенты поднимали актуальные темы самой разной направленности, начиная с образовательного процесса и заканчивая вопросами проживания на территории Российской Федерации. Как вы знаете, э, очень много реформ сейчас в Узбекистане положительных во всех сферах деятельности. Это и в экономике, это и в политике, это и в культуре, это и в социальных сферах. Напомним, что в 2021 2022 году в Казанском федеральном обучаются более 10 тысяч иностранных граждан из 101 страны в мире, в том числе Узбекистана. Амир Ахтямов, Ленар Гизатулин, Универньюз. 17 октября кафедры государственного муниципального управления Казанского федерального университета исполнилось 20 лет. Об истории кафедры, ее работе и выпускниках узнаете в сюжете. Ему с днем рождения!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 направление и правовое направление. К слову, большинство студентов начинают работать по специальности уже сейчас. В недавнем времени я стал советником Молодежный управительство пригоменет министров и стал советником Агентства инвестиционного развития Республики Тарстан. В принципе, с этим агентством и хочу связать свою дальнейшую жизнь. С 2011 года на кафедре открыты следующее направление подготовки бакалавриата региональное управление, управление городским хозяйством, коммуникации в государственной и муниципальной сфере. Также кафедра осуществляет подготовку магистров по направлению государственная политика и управление. Аделина Абдрахманова, Фарид Универньюз. Во Дворце Культуры Энергетик состоялся День первокурсника набережно Челнинского института Казанского федерального университета. Все подробности далее. Во Дворце культуры Энергетик состоялся День первокурсника Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Началось мероприятие с напутственных слов Махмута Ганиева, директора института. Я всегда приветствую вот такие мероприятия, выступления. Почему? Дело в том, что. Ребят, очень важный в жизни опыт повышенных выступлений. Вы скоро будете, через 4 года, большими начальниками, руководителями обязательно, я надо надеюсь, поэтому вас учим. И, конечно, вы будете работать своим коллективом. А выступать перед людьми – это очень сложно. И тогда вы можете поймёте своих преподавателей, которые вам читали лекции, а вы немножко шумели в то время, когда он вам что-то говорил. То есть это не так все просто выступать перед людьми. И вот сегодня у ребятки есть такой шанс, возможность попытаться выступить перед людьми, когда на тебя смотрят в сотни глаз. Это все очень просто. Но это такой хороший, необходимый опыт. Поэтому я хочу сейчас пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего настроения. Основной темой концерта стало пиратство. В качестве атрибутов артисты использовали пиратский кодекс и стиль одежды. В программу вошли выступления вокальной студии New Voices, ансамбля Four Outs, вокально-инструментального ансамбля Нино, танцевального коллектива «Фрагмент» и театральной студии «Чизкейк». Я очень приятно удивлен. Наши... Девочки, мальчики, наши все студенты прям хорошо выступили, мне очень понравилось. Было очень классно, было волнительно, было интересно. Мы э, неделю, две недели готовились к этому дню. Э, очень все ждали, очень боялись, переживали, но все прошло на ура, и мы очень рады. Было, конечно, тяжело каждый день приходить с утра до позднего вечера, это все репетировать. Ну, в принципе, результатами все, что вышло, довольно. Впечатление яркие, эмоциональные. Видно, как первокурсники старались, они хорошо поработали. И мы, соответственно, тоже благодаря им зарядились. Подготовка к фестивалю длилась около двух недель. С раннего утра и до позднего вечера артисты репетировали свои номера и сводили их в общую программу. Атмосфера единения, которая зародилась за время фестиваля, одна из основ успешной адаптации первокурсников в новой среде. Как признаются сами студенты, заряд энергии на грядущий год им подарила не только программа фестиваля, но и мелочи создающие антураж, декорации, костюмы, да и в целом название программы ⁇ Попутного ветра ⁇ Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникаций Набережно-Челнинского института КФУ. Универньюз.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 15 октября в рамках проекта ⁇ Новый педагогический класс города Казани ⁇ состоялся мастер-класс ⁇ Эффективная коммуникация ⁇ Личный бренд учителя 21 века ⁇ Он был подготовлен Институтом психологии и образования Казанского университета, ведущий выступила студентка 4 курса Эльза Азизова. Обучающиеся 10 класса узнали о том, как строится эффективная коммуникация в пространстве школы, познакомились с правилами построения личного бренда в эпоху цифровых технологий и этическими нормами для будущего педагога. Ребята узнали о правилах цифровой гигиены и создании элеватор Pitch. интерес интересы участников мастер-класса